Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вечезар и Вести Волкон. Скоро у нас будет проходить вебинар, и несколько уроков мы посвятим биолокации. Для чего она нужна, как ей пользоваться, и вообще, как научиться определять, что такое хорошо, что такое плохо. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Прежде всего, я хочу вам показать, чем можно пользоваться. Вот вы видите маятник раз, вот вы видите титановую рамку 2, и вы видите такую рамочку как маятник качается это три с резонатором из шунгита далее хочу вас еще раз познакомить а, вот книжечка биолокационный практикум по которому вы можете посмотреть как пользоваться рамками пучко книга биолокации для всех и живые архитектуры которые написал Михаил Юрьевич Лимонад и Андрей Иванович Цыганов. Замечательная книга, научно обосновывающая, энергоинформационный обмен и биолокацию. Итак, теперь мы с вами приступим сразу же к тому, для чего нужна биолокация. Вот я вам сейчас показываю. Во-первых, прежде всего нужно определить, где вы живете и какая у вас энергетика дома. А для того, чтобы это определить, вы разбиваете так называемую сетку. Их много сеток. Хартмана, Кюрии и так далее. Но сегодня, по нашим исследованиям, 25-летним, основная сетка, мы ее назвали сетка Игоря Горшкова, это сетка с севера на юг 4 метра, и с запада на восток 3 метра. Это вот основная геопатогенная, геомагнитная сетка, которая воздействует на биологический объект. И вот я вам сейчас покажу. Вот вы берете маятничек с янтарем. И вот посмотрите, вот рядом со мной две линии. Вот посмотрите, вот здесь пересечение линий сетки Горшкова. Видите, как вращается янтарик? Это пересечение. На нем сидеть нельзя. Я сижу рядом. Если мы отводим чуть-чуть в сторону, то показывается линия. Вот линия идет практически вдоль стены на расстоянии 30 сантиметров. Если я ее подвожу вот сюда, где она вращается, в, в точку пересечения и отвожу, вот видите, она показывает направление. Север-юг, вот видите, очень такое значительное колебание. Рука моя не колеблется, заметьте. Теперь мы можем посмотреть, как, же, как это можно сделать с помощью. Вот такой вот рамки. Вот, посмотрите, вот рамочка также колеблется, показывая направление. Если я изменю направление, вот она вот так колеблется, видите, да? Теперь мы посмотрим, как же пользоваться титановой рамкой, самой чувствительной. Вот смотрите, вот она сразу встает, бум, вот она в этом месте начинает вращаться. Вот у нас немного мешает, но вот мы видим, да, вот как она вот и точки пересечения. А если мы относим, вот она показывает направление, направление показывает, направление сеточки, и вот сюда показывает направление. Видели, как она чувствительна и как она работает? Так вот, самое главное определить место жительства. Мы это делаем по шкалам, которые будем представлять вам в вебинаре, и научим, как пользоваться шкалами, и с каким шагом эта шкала, и как вы можете спокойненько определить количественную характеристику того или иного потока энергии, или положительного, или отрицательного. Еще раз подчеркну, что в мире существует до минус 400 единиц, они еще э, в науке энеологии называются децибелы, и существуют положительные. Это салюбирогенный поток, который характеризуется плюсом. Так вот, для человека среднего, по типологии, которую мы вам в одном из уроков показывали, лестницы развития духовного, развития человека, то разные состояния человека по его духовному, энергетическому и физическому состоянию по-разному оказывает влияние патогенные зоны и солюбирогенные на в данном случае на человека если для третьего уровня и вы посмотрите по лестнице духовного развития потенциально летальным оказывается солюберогенная зона до плюс 9 плюс 9 и человек может умереть в этом потоке а минусовая то есть патогенный поток до минус 10 если вы в этой зоне окажетесь то это может для вас быть летальным это вот для третьего уровня развития. И сравните. Для пятого уровня развития солюберогенный поток, то есть плюсовой, может быть до 30 единиц. А патогенный поток еще чуть выше, то есть больше 30 единиц. Поэтому мы и говорим. Что если вы развиваетесь духовно, энергетически, физически, то для вас внешние факторы становятся менее опасными. Дорогие друзья, наш подписчик Вагнер задает вопрос, а кто создал вообще всю Вселенную? В одном из уроков мы показывали а, иерархию. Так вот, у нас единый бог-творец нашей сварги великой, это Рамха Великий. И то, что он излучил из себя Инглии, называется жизньродящей, а уже она родила род, род-породитель и всех богов до нас и наших породителей. Это в нашей православной традиции ведической. Поэтому, кто создал, он еще задает вопрос самого рамху Великого? Но вот вы знаете, он не проявленный и нам недоступный даже те иерархии, которые выше нас стоят. Но тем не менее. По полученной информации от наших операторов у нее есть братья, сестры, следовательно, у них есть папа, мама, поэтому вот это вот непрерывная связь поколений от одного по к другому. Вот так я скажу. Мы еще раз возвращаемся к тому, чтобы просто научиться пользоваться простыми индикаторами для того, чтобы оценить продукты питания зоны и место своего обитания, и в том числе свое здоровье. Потому как на вебинаре мы будем рассказывать и показывать, как продиагностировать себя, и покажем приемы, и покажем те простые, простые самые уроки, которые позволят вам, не ходя в больницу, определять свое состояние. Вот у меня мед стоит. Я задаю вопрос для меня, полезен мед для здоровья? Если в правую сторону будет вращаться вот по часовой стрелке, то полезен. Прихожу к конфетам. Полезны ли конфеты для моего здоровья? Вращается в левую сторону. не полезны Вот видите, сразу определяете. Вот здесь чай налит. А чай мне полезен для моего здоровья? Тоже в левую сторону начал вращаться маятник. Говорит, нет, еще Вот видите, амплитуда такая большая. А теперь мы смотрим цикорий. А полезен ли мне цикорий? Для моего здоровья. Показывает тоже не полезен. Так, а вот у нас водичка налита из под крана. Полезна ли мне водичка из-под крана? Не полезно. А вот у нас налит, налита водичка из под крана с нашей живицей. И вот я задаю вопрос, водичка обработанной живицей полезна для моего здоровья? Вот она показывает в правую сторону по часовой стрелке что полезно. А теперь смотрите, я вам покажу простой метод, как изменить состояние воды. Я ее ставлю на левую руку, накрываю правой рукой и у солнечного сплетения со славой богам произношу. Да проснется совесть в сердцах людей и будет править миром от века до века во славу богов и предков наших. И вот после этих слов я еще раз измерю состояние воды подойдет она мне или не подойдет для меня достаточно 30 секунд подержать данную воду в своих руках причем напомню из ведической концепции здоровья правая рука дающая из нее поток выходит левая рука берущая в нее поток входит вот я зарядил воду и теперь смотрю полезно ли для меня теперь стало это водиться что нам покажет маятник? Маятник говорит, что полезно. Вот видите, вот он вращается, причем с, до с достаточно большой амплитудой. Вот таким образом вы можете, друзья, очень просто продиагностировать все продукты. Кстати говоря, точно так же вы можете попользоваться рамочкой. Вот рамочка. Она у меня когда расходится, да, показывает, а нет, сходится. Вот еще раз проверим тогда контрольный замер, делаем конфеты мне полезны для здоровья? Вот она сходится. Нет. А мед мне полезен для здоровья? Полезен для меня мед. Вот мы проверили другим индикатором. Теперь берем третий индикатор с шунгитом, который усиливает, не усиливает, вернее, а более тонкие поля может воспринимать. Я смотрю, а чай мне полезен для здоровья, задаю вопрос. Вот он, видите, как в рай... она нет показывает. Значит, так, активно нет показывает. А давайте посмотрим на мед. Мед мне полезен для здоровья? Вот тоже активно показывает. А теперь конфеточки. Ну, ка конфеточки мне полезны для здоровья? Не полезны. А если я одну конфеточку съем, она мне будет полезна для здоровья? Нет. К сожалению, вот все, что нам продает, не полезно для здоровья. Уважаемые друзья, и на нашем вебинаре, самое главное, вы получите знание о том, как определить свое духовное, энергетическое, физическое состояние за счет индикаторов биолокации. Сегодня мы с вами познакомились, я вам показал наглядно, как можно использовать индикаторы биолокации. Это наука об энергоинформационном обмене. Подписывайтесь на наш канал, записывайтесь на вебинар. Всего вам хорошего, до новых встреч, с вами был Вичезар и Вести Валкон.